Андрей Кружелин относительно фильма «Семьянин», я так понял, все-таки плюсов в современной семье нет, хотя психологи, не разбирая его, умудряются путать, пугать одиночеством. Так он там и зрителя пугает, как бы якобы одиночеством, хотя с самого начала прекрасно видно, что он чувствует себя отлично, отлично он себя чувствует. И вот эта радости семейной жизни ему в фильме, типа, навязываются, мол, да посмотри, как хорошо, несмотря на все эти трудности. Как прекрасно, замечательно, чего же ты был лишен все эти годы. Вот эта лажа пропихивается. Тут одновременно и э, такое символическое психологическое поглаживание потенциального зрителя сидит, смотрит это, да? Не может себе позволить квартиру в пентхаусе. Там у него. Помните начало, когда он, значит, бабу отправляет куда подальше. Дальше, распевая песенку Сердце красавицы, склонно к измене на итальянском. Проходит по своей хате. Там у него, значит, комната для обуви, комната для, значит, гардеробная, комната для галстуков там. В общем, человек упакован его все в порядке. Чем ты его можешь заинтересовать, заинтриговать? И он как? Он когда оказывается в этой параллельной реальности? Он же не обрадовался, что о класс! Старая подружка тут лежит под боком. Он же просыпается утром в кровати, там она значит? Он в шоке. Ну понятно, что неожиданно, ну, там двое детей, собака, значит родственники, там эта теща с этим с тестем он не верит то короче что с ним происходит и дальше этот черт ему говорит ну, короче ты должен принять решение это квест там короче решай вот ему надо что-то решить и это блин и прежняя его хорошая жизнь нормальная богатая вернется В фильме это показано как раскрытие холостяка показ все это херня я там все описал как на самом деле это выглядит. Невозможно приемных детей, это приемные дети, не вот дети, он их первый раз видит, полюбить там, я не знаю, за неделю или сколько там. Они просто атрибуты вот этого дна, в котором он оказался. Он не может в них влюбиться из-за того, что там девочка, значит, по-взрослому ему там. Это много вот таких отсылок к тому, что нереальность жизни, то есть не то, что, во что можно влюбиться вот, в семейную жизнь, как вот как вот, допустим, реальный, допустим, синий единин, поэтапно втянувшийся в это болото, нырнувшись, значит, головой в это, может как-то себя успокаивать, что, мол, там вот, вот здесь там вот у меня хорошо, и здесь, пусть там мы не богаты, ну вот там то, все, пятое, десятое. У него нет такого становления, в фильме это не показано. И, и, и вот на основании этого я понимаю, что его действия, не связанной с тем, что вот он там э, реально влюбился в эту семейную жизнь. А исключительно для того, чтобы обмануть черта. Как черт его загнал в это, Марьева. Точно так надо выбираться. Надо выбираться. Понимаешь? Любые, любые способы хороши. В том числе имитация значит, бурной, бурного экстаза от семейной жизни. И типа, черт, вдохновился. Он же как? Это был приворот. Бывшая подружка через 13 лет присылает записочку. Встретиться. Он у шефа спрашивает, мол, что посоветовать. И тот говорит, ну, бывшие как налоговики три года, значит, не, не подают на тебя заяву, значит, все аннулируется. И он мнет бумажку с телефоном и пах, в ведро. Совершенно верно. Совершенно верно. Он вначале поступил, он вообще весь фильм поступает правильно. То есть, если кто-то там видит его как оленя, даже в конце, вот это его имитация любви к ней, это он закольцовывает, он ставит в финальную точку. Он прекрасно понимает, что он выровшись, нет никакой гарантии, что он завтра он сегодня вечером ляжет пять и опять не окажется в том же дерьме. Нет никакой гарантии. То есть надо обмануть черта не только во сне, но и в реальности. То есть ее. И тут он перед ней значит, разыгрывает вот это несчастное прощение, как он ее бросил. Это что она для этого и сделала. Э -э вернуть бывшую исключительно для того, чтобы бросить. Если ты решил вдруг возвращать бывшую, исключительно возвращение бывшей, это как жрать блевотину. Так вот, если ты Решился на этот упорный поступок только для того, чтобы самому бросить и успокоиться психологически. Здесь она этим же самым занимается. Она она не простила ему, значит, вот это 13 лет, 13 лет назад, что он ее бросил. Не сделал, как она хочет. Он сделал, как он хочет. Это его жизнь, он у себя один. Ты можешь, дорогая, ехать со мной в лону. Никто не мешает, допустим, у них там любовь, морковь в этом в колледже. Ну, дальше жизнь идет. Ему предложили, ну, такой вариант, после которого у него жизнь вообще наладилась. По итогу мы видим, что он на вершине, так сказать. И в этом фильме показано, типа, он на вершине, и один, посмотрите, вот, как плохо, несмотря на то, что даже вот он, будучи богатым, понял такие потом, как он был несчастен, херня, херня. Посыл фильма, четкий, как я и назвал в обзоре, он Миктау, мужчина, идущий своим путем, против дьявола. Дьявол был нанят вот этой вот, его бывшей подружкой, чтобы отомстить, приворожить сделать больно. Вот, он просек эту фишку. Он просек эту фишку. И как он вначале просек, в самом начале, расставаясь, там кажется такая сцена шикарная женщина предлагает ему, значит, бросить все, что так это она ему предлагает, она же сама ничего не бросает. Он понимает, ну, если тебе действительно я важен как человек, поехали со мной в Лондон, ты так, это же херню, которую ты за она вот, кем она в результате стала в этой семейной жизни там, бесплатный этот консалтинг, какая-то благотворительность, в общем. Имитация Бурной Девы. Так ты могла имитировать это в Лондоне рядом с любимым мужчиной, а он бы делал карьеру, которая привела к успеху вот дальше, который вначале там, да? Он понял, она не хочет с ним, она хочет его склонить к черту все, оставайся неземная любовь. Он знает цену, значит, этим словам и Нез... этой неземной любви. Он не ведется на эту херню и правильно делает. И когда, значит, получает записку от нее, мол, встретится под Рождество. Обратите внимание, как я там уже говорил в обзоре. Ночь перед Рождеством. Помните Гоголя? Все черти, это у них последний шанс, значит, победок, набедокурить, погубить там пару душ, пару-тройку душ. Потому что рождается, значит, Христос, все они, значит, все в ад. Он им хвосты прижмет. Последняя возможность. И вот под Рождество ему такое искушение, встретиться с бывшей. Он, значит, понимает, что посоветовал со старшим товарищем. Очень правильно сделал, несмотря на то, что он там, там практически управляющий, правая рука этого босса, да? А он ходит такой, попивает там джин, там покуривает сигары. Ну что, ему не надо ничего делать. Он видит, хваткий парень, мы можем доверять. Скорее всего, будет компаньоном скоро. То есть он посоветовался с боссом, одновременно сделал ему приятное. Он прислушивается к его. Просто, да, как как друг, как человек. Просто опытный человек. Просто э, голос мужчины со стороны. Потому что там сидит э, помощница его, которая говорит, я сейчас ей наберу. Которая берет телефон такой раз, спокойно, чик, спокойно, не надо никуда звонить. Она же тут же хотела. Тут же хотела позвонить ему. Такая добрая. Вот это папская, да? солидарность не знает вообще ни ее ничего вот твой босс вот твой этот с кем ты будешь работать и работала очень долго куда ты лезешь куда ты лезешь сейчас я ему ей позвоню и она типа сейчас ей позвоню что что там говорит позвоню отменю ну в общем вот это судорожное хватание за телефон было там вообще к месту несмотря на то что как бы она это не оправдывала отменю не отменю с зачем отменять игнор а то получается, что типа так это важно, что даже надо специально звонить от меня. И дальше он начинает, значит, в развитии, он, значит, попадает в эту ситуацию, где он, ну, поступил крайне необдуманно, но это показывает его как человека действие. Да, он рискнул очень круто, кстати. Стал между, значит, негром с пушкой и там, ну, в лес просто-напросто. Стал геройствовать. Да, выглядит это безрассудно, но характеризует его как человека решительного. Дальше он негра беспоко... спрашивает, мол, а зачем ты этим занимаешься, там, есть же программы какие-то социальные, там, всем нам нужна помощь, а тебе нужна, значит, и тебе нужна помощь. Ладно. Как ты сказал. То есть нарвался. Ну, как нарвался, это же часть плана по привороту. И вот, то есть он вошел во взаимодействие с темными силами. Они у него напали, точнее, нашли его. Поступил правильно, несмотря на то, что он там 39 долларов выгоды. Вот, понятно, любой скажет, чувак, у тебя 2000 долларов стоит, там, пиджак, что тебе 39. Ну, то есть такое, с одной стороны, как бы помогает разруливать ситуацию и этот выгоде и никого никто не убит никто не обижен все довольны и он как бы немножко стебается типа я тоже там да, доварился 39 долларов вот не грацинил короче юмор да оказываясь в этой вот параллельной реальности он не верит в это все приезжает к себе домой убеждается что да его никто не помнит вот он сейчас вот здесь и вот здесь надо решать и он решил он сделал он сделал все правильно он обманул чертей и в конце сам когда он вернулся э, типа он потом приезжает на тот же адрес убеждается что там она не живет э, он убеждается и он вздыхает с облегчением на самом деле нет вот этой убогой жизни которую он пытался избежать но точка не поставлена. Где гарантии, что он не лежит спать вечером и не произойдет опять то же самое? Никакие гарантии. И поэтому нужно за, закончить, закольцевать. Изобразить из себя. Дать ей возможности покуражиться и имитировать. Он же ей крутит, крутит демку. У нас дом в Джерси, двое детей, собака, ипотека, кредит, нелюбимая работа все самое лучшее, что может быть. У обычного обывателя, который смотрит кино и умиляется. Она такая, тык, двое детей, ты меня заинтересовал. Репродукция. ОЖП это для ЖП это самое то. вот То есть он, и, как, как в начале, она стоит одинокая, брошенная им, также он стоит одинокий, бросаемый ею. Попьем кофе попьем кофе то есть в принципе чего она хотела того она и добилась и он так сказать минимальный выйти с минимальными потерями из ситуации он сделал все правильно если в фильме обиватель средний американец там какой-то человек смотрит это там умиляется потому что богатые тоже плачут богатые тоже мечтают быть в таком же дерьме как и в котором он живет ежедневно это вот так вот на поверхности, ну вот эти все детали, внимание, внимание к деталям, как я обычно люблю говорить, внимание к деталям, они не просто так в фильме вставлены, то есть фильм с двойным смыслом, с двойным дном, вообще настоящее такое серьезное большое произведение искусства, тем более визуальное, она многогранная, вот в чем его прелесть, оно Дает пищу для ума, для размышления, для интерпретаций. Так-то да, с первого взгляда кажется, да, реклама алинизма. Ну как реклама? Там такая реклама, что, блин, человек посмотрит, один посмотрит, скажет, о, да-да. Какая прекрасная жизнь, как у меня прям. И он этого захотел. А у меня уже она есть. Кто-то посмотрит, так, да, блин. Спасибо, но нет. <с> <white> Что-то неубедительно. Неубедительно ваша радость такая скоропалительная. Скропалительная любовь во все это. Пиджак не покупают. Морскими гребешками кормят раз в год. И то он сам себя кормит, и ее. Дон он переньон 1982 -го года. Тоже не светит. Тогда два бокала красного. Вырваться со дна наверх способности ему позволяют. Он к шефу к своему пришел, значит, впечатлил там всех. Вот. Назначили его. И тут она все равно его тянет назад. Тянет назад. А как же палетная школа? А как же детский садик? Как же мы переедем из любимого Джерси <coughs> на Манхэттен в квартиру, которая выглядит как музей? Как же мы действительно... Как же мы из этого говна, из всего, блин... Ну, по-американским намеркам. Как же мы будем жить богато? Ну, ладно, так уж и быть. Если тебе это так важно, мы, короче... Сделаем, как ты хочешь. Пойдем за тобой. Нет, что-то здесь не то. Ну, не получает. Тянут назад. Эти крабы из, из ведра. Тянут его назад. Он понимает, так, ясно. Значит, надо как-то по-другому выбираться. Потому что он, он, он связывает вот эту всю чертовщину с ней. Она же ему прислала записку в реальности. Он прекрасно понимает, нужно сделать так чтобы она была без претензий, то есть вот и тогда черти его отпустят из этого ада, из этого болота. А тут она такая недовольная, типа жертва. Ну как ты как хочешь, конечно, да, но мы, мы споем за тобой, например, так все ясно. Значит, надо по-другому. И тут он пускается в имитацию.